Да, мы смогли выплыть вверх. Единственное, что нам это готовит. Прикольно, кстати, отражение. Блин, тут крысы, трупы и, и разложение. Стереомно. Крипово. Просто, блин, жесть. Так, стопы. Сюда. Угу. Ага, так сюда можно забраться. А зачем? А для чего? Ой, что-то мне это не нравится. Так, поплыву обратно, посмотрю что там сверху. Потому что либо я просто сразу нашел правильный путь, либо я ошибся. Ой. Ой. Ладно. Попробуем еще покрутить. Блин. Угу. Так стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А для чего тогда путь снизу идет? Если сверху мы будем подниматься наверх и что-то делать, то путь снизу э, тоже для чего-то нужен. Э, я не знаю для чего, но нужно проверить. А, ну для сферы. Кстати говоря, для того, чтобы... он у нас тут был для того чтобы сферу открыть нам нужно сверху покрутить э, вентиль до середины примерно чтобы можно было э, спуститься потом вниз окей окей я понял вас я вас понял так Становится сложнее Почему-то мне так кажется А, вон я вижу, кстати, желтый кабель На вентиле Точняк Этого должно хватить. Да, этого должно хватить. Э -э вот отсюда мы убегаем налево сейчас. Убегаем налево. Прыгаем под воду. Э -э рождение рыбной. Киберкотлет. Киберрыбные котлеты, я бы сказал. Я надеюсь, я взобраться смогу уже сюда, да? По идее, смогу. А, нет, я не могу. Мне надо еще подкрутить. Черт. Ну сразу, короче, запоминайте, что нужно будет крутить до середины. Если кто еще не проходил или не открывал секреты, вот эти. Самостоятельно. Ты тихо. Пацан, ну что ты делаешь? Ну, по идее, вот так, да? Тебя можно вот так, наверное, оставить. Побежали. поплыли поплыли конечно запрятали так себе тёж такой в какую-то яму свалился оба нашел секрет внезапно больше ничего нету стена да хорошо хорошо-хорошо-хорошо управление с геймпада кстати у меня почему-то получается не очень точное, потому что я вроде как пытаюсь направить его более более правильно так, ожидаем, пока свет будет уходить. Опять ожидаем, пока свет будет уходить. Так, я сейчас понимаю, мне нужно вентиль поставить так, чтобы я сумел взобраться наверх, поэтому мне нужно его держать над лестницей. Или прямо перед лестницей его продержать Короче, нужно Чтобы я успел Как только как только свет пропадет Я не могу М -м -м. Я не понял Мне еще надо подкрутить походу вот так что мне это дает я смогу запрыгнуть на эту платформу и с нее запрыгнуть наверх ну похоже на то так хорошо этот кусок мы прошли там какой-то резервуар с водичкой С этими С рыбехами Значит нужно нырять рыбкой Пацан не умеет нырять рыбкой В этом резервуаре не так уж много места Да? Хорошо, давайте найдем что-нибудь Я нашел дно Попробуем за что-нибудь схватиться Здесь так можно? Ну, по идее можно а, Или нет? Так, стоп ну, для чего-то целый резервуар еще есть, правильно? А сейчас здесь где-то что-то можно схватить. Где-то что-то можно схватить, правильно? Или мои догадки бессмысленны? Кстати. Классная была бы вот эта заставочка такая. Когда он плывет вверх. Ладно, значит, пойдем направо. Так. Еще резервуарчики, резервуарчики. Вау. А, тут вода сверху, да? Блять. Ай. Я не заметил. Так, хорошо. Что тут нужно сделать? Надо посмотреть, что справа. Если здесь проход? Если здесь проход есть, значит, нужно будет вернуться в любом случае наверх. Ох, ⁇ -мо ⁇ Как-то бессмертный пацан, слушай. Uh. Mm. чем мне, типа, мне сюда прыгать не, некуда, а... может, так сильно бьет. Может, он должна выбить? Как по башке ничего не прилетел еще? Эй. Так, ну здесь некуда взлетать. А тут на кончике, есть, да? Давай взберемся и... Пускай эта штука улетит. Гля. Идеально просто. Так, ну-ка, глянем, что слева. Но у меня есть подозрение, что нужно ее вверх запустить. Ага, слева вода. Тихо. Ага, и люк. А люк, наверное, в резервуар, да? Не, з... не зря резервуар. Ре... Резервуар. <coughs> резервуар. О. Э -э не зря он большой такой. Наверняка в него можно выпустить. Ну, тогда э, запрыгиваем, да? Запускаем кубик. И надо вовремя закрыть просто. Так, есть. Хорошо. Так, что у нас тут? У нас тут видеокассеты валяются. Какие-то. И здесь их было много. Как я и говорил, это резервуар. Не зря он такой большой. Хорошо. Запустим, посмотрим, куда она взлетает. Невысоко, наверное, вот эту штуку нужно повесить сверху. И типа одну за другой запустить. Тогда мы сможем поплыть сверху в воде. Потому что справа стена. Правильно? Хотя. Тут кнопка сверху еще есть. И желтый провод. Ну, желтый провод мы знаем, что означает. Там где-то сверка лежит. А значит, нам надо сначала туда попасть. Пойдем. Сходим. Чего-то кнопочка сверху и все сверху. Наверх, наверное, нужно. <laughs> Логично, да? Чё? типа я же верх не попаду а кнопка это будет закрывать э -э <связывается> <связывается> да так 7 из 14 половина есть угу. и кнопка неактивна значит нам наверх больше не надо просто че. Блин, у меня напрягают эти трупешники какие-то, плавающие в воздухе. Вернее, плавающие на потолке в воде. Что? Надо, походу, успеть еще, короче, одну за другой ее зажать. я не успеваю